Просто мир, это снова я. Тесты К2 и Коник 80. Такие с титаналом. Хочется сказать, что это бывший Рихтер, но однозначно нет, это точно не прошлый. Рихтер это лыжи абсолютно абсолютно вообще другого формата, другого, в абсолютно стиле, абсолютно концепт иной. Лыжи такие немножко выбивающиеся за рамки вот классического представления о карвинге, универсалах. При этом в них достаточно мощная карф идея внутри. Но если тот же Рихтер был, так скажем, такая средняя лыжица, такая новичковая средняя универсальная лыжица для всех стилей катания, там для расслабленного катания комфортного то это мочила лыжа с радиусом таким хорошим гигантским таком старый формата гигантского радиуса так 17 при этом они работают на этот радиус отлично малый радиус они не хотят но при этом как бы пожалуйста переходят в боковое проскальзывание и в нем они очень фан Коэффициент веселости катания, фан-катания в них какой-то запредельно зашкальный. Они абсолютно провоцируют на разгон, на работу на скорости, не, не терпят какого-то чехпых, Но при этом на этой скорости они работают во всех режимах. То есть вот на кочку налетаешь, ты вылетаешь, приземляешься ровно, они сразу зарезаются, уходят в дугу в свою. Либо как-то стабилизируются очень легко, они не блудят. За ними не надо следить, они как-то сами все делают Очень легко управляются, очень хорошо, послушно входят в поворот Но резаного поворота малого радиуса у них нет И не ждите его, и новичкового катания нет То есть это как бы такие хорошие фан-лыжи для экспертно-катающих которые может достал, наверное, как-то может быть кисельные лыжи какие-то мягкие Или какой-то такой начальный карвинг И хочется выйти какой-то мульти... Техничное катание, но веселое При этом на одних лыжах на все случаи жизни и в рамках какого-то подготовленного склона Потому что, конечно, за склон в мягкий снег Я вам не рекомендую настоятельно у них ехать Я думаю, что не пойдет И мне как-то так, я так попробовал так, Как-то они жестковаты для него и узковаты Но в рамках вот... Курорты это вообще какое-то одно, наверное, из таких идеальных решений. Хотя, я говорю, вот поначалу, возможно, вот если вы катались на каких-то классических лыжах с таким классическим пониманием карва, вам, наверное, будет тяжело на них перестроиться. Но поверьте, когда вы вот забудете вот эти вот ценности резаной дуги какой-то, и поймете, что катание это удовольствие, это фан, это драйв, но тут они вам вообще дадут реально. Мне вот реально лыжи понравились, в моем понимании, вот, универсалы широком таком смысле снова именно универсальный не склон не склон там состояние склона а универсальный именно по фан стилистике катания вот отлично но это новое слово конечно лжестроении это ребята пытаются пропихнуть эту идею я думаю, что она пойдет, потому что это действительно, это действительно кайфово. Это кайфушка, это такой Франция-стайл, скинг, не Австрия, а скорее Франция, да. Но фан и удовольствие. Все, мне очень понравились, очень рекомендую лыжникам среднего и выше уровня, экспертные, которые уже котят драйва. Все, пойду, поменяю следующий, подписываюсь на канал, чтобы не пропустить вопросы, на форуме отвечу. Все, а, удачи, пока.